Оно максимально комфортное, сугубо лично для меня, да. Но ну, я и думаю в целом для экскаваточки оценят. И я когда сажусь с него, да, мне, мне лучше, чем на моем, мне гораздо комфортнее. А, а ты можешь сама? Да могу, если там ключи есть, и джойстики, рычаги. Это один в один взято от японской модели. Это первая девушка, которая может работать на экскаваторе. Ну что, Вываливай. Вываливаем. Да-да-да-да! Я я готов работать. Мне так понравилось. Константин про про технику, про предприятия, про людей. Всем привет! Узнаете? Всем привет! Ольга. Оль, я когда ехал сюда, да, я речь готовил, да? честно, да. Но вас увидел и забыл обо Давайте приготовим речь вместе. Да. В Мади мы находимся, да? Полигон есть... Мади, да, учебный. Испытательная площадка. И встретились мы по поводу нового экскаватора, кейс, который произведен в Индии. Да. Вы мне когда скинули материал это Я смотрю, Индия, Индия Думаю, когда у нас-то начнут Думаю, в Индии уже такие экскаваторы делают Когда у нас начнут делать Да, одна из самых ожидаемых моделей 2021 года Вот, собственно Перед вами Модель CX-220C LC Heavy Duty Как вы успели заметить На борту машины Есть надпись дополнительная Heavy Duty Для тяжелых условий да, и это не просто так. То есть, это название говорит о ряде конструктивных усилений, которые реализованы именно на этой новой модели. Но поскольку мы находимся с вами рядом с ходовой частью, наверное, стоит сказать об усилениях ходовой. По ходу движения на ленивце у нас находятся дополнительные ребра жесткости, пластины. Кроме этого, обратите внимание на опорные катки ходовой части. Вот они находятся у нас снизу, и здесь есть тройная защита, то есть э, несколько. Вот это имеешь да, в виду? Да? Да. То есть несколько катков у нас э, защищены. Вес данной машины с удлиненной ходовой, то есть здесь 8 опорных катков, плюс усиленная стрела и рукоять. И вес в данной комплектации с ковшом 1,1 составляет 22 тонны 400 килограмм. Ольга, а вот от того, значит, той машины, которую мы снимали зимой, да. кроме что? того, что та была произведена в Японии, а это произведена ага. в Индии, какие принципиальные отличия? Ну вот ты сказала, что опорная часть больше, да, то есть ага. гусянка длиннее. Ты, по-моему, говорила, что он уже не габарит на этот экскаватор, да? да? Мы снимали габаритную модель NLC Nero, где ширина машины не более чем 2,55. Здесь, соответственно, модель уже не габаритная. А причем я еще помню, та машина была чем интересна, она была при погрузке на, на трал тоже то есть она и по высоте была низенькая. Угу. У этой остались те характеристики по высоте? А, по высоте, да, поскольку Единтично. здесь габариты стрелы и у нас не изменились. И высота кабины тоже она не изменилась. Но именно по ширине, к сожалению, вот данное решение оно является негабаритным. Но это было сделано-то для чего? Чтобы... Устойчивость во... добавить. Во-первых, устойчивость. А во-вторых, почему-то у многих людей есть стереотипность мышления, что на рынке в 22-тонном сегменте больше продается машин с узкой ходовой тележкой. Но если посмотреть, взять все экскаваторы 22 тонн за 100%, то габаритных только 15%. Все остальные машины с негабаритной ходовой. Поэтому в самом популярном классе добавилась еще одна модель. Следующим отличительным, отличительной особенностью является двигатель F5. То есть на данной машине у нас основное сердце машины, да, силовой агрегат. Это двигатель F5. Я когда F5 первый раз прочитал, не понял, потому что для меня, честно скажу, как бы, ну, ну новинка. Не слышала новинка, раньше этого, да? Но, да. Когда мне Ольга объяснила, что это Fiat, как бы, ну, Fiat. все стало понятно. И вот. века еще можно услышать. Его ассоциируют с коммерческим транспортом и века, на который тоже устанавливают двигатели f 5. Ну а причина, почему ушли от двигателя из Судзу, это чисто коммерческая причина. То есть цель была удешевить машину? А почему взяли F5? Потому что до, до, до этого момента у нас не было экскаваторов, оснащенных и оборудованных F5. А у нас большая статистика да, работает этого двигателя. И мы решили его поставить в качестве нового да, силового агрегата и нагусничный экскаватор. Нет. И он более мощный, он больше по объему, поэтому в совокупности вот именно с теми насосами, на ко с которыми он работает, он показывает высококлассные характеристики. Но ну, это, наверное, и логично, поскольку двигатель производится тем же концерном, да, да? что и сам Взять... экскаватор, почему да. бы не использовать свое? Да? То есть это, ну, как бы... Ну, как говорится, да. Логично. То, что имеем, то и используем. Понятно. А вот. как, по стреле какие-то усиления были проведены? А, да, а, здесь, конечно, не совсем а, удобно. У нас опущено рабочее оборудование, можете попросить. Или там есть ключ. Да, а, давай. А, а ты можешь сама? Да могу, если там ключи есть. Вот это первая девушка, у которой есть корочки, которая может работать на экскаваторе. Я на полном серьезе вам говорю. это видели? Это не фотомонтаж. Заглушим машину, чтобы нам было лучше слышно. Соответственно, да, рабочее оборудование у нас изменилось. Изменилось в плане усилений. То есть это усиленная стрела длиной 5,7 метров и усиленная рукой длиной 2,94. Что значит усиленная? То есть добавились дополнительные накладки ребра жесткости на рукояти. Здесь усиленная тяга, линкич, ковша, то есть он более толстый, Вот посмотрите, да, ага. сюда. Кроме этого, если посмотреть на данную сторону рукой, это абсолютно бесшовный да, лист металла. Мы не видим никаких перегородок. На предыдущей модели был поперечный шов, да? Был поперечный шов, кроме этого, толщина стенки на предыдущей модели 12 мм, здесь уже 16 то есть в этом плане у нас стрела и рука эти усилена. В стандарте идет гидролиния для работы с гидромотом. На предыдущей модели, если помнишь, это, да, это опция была, да, здесь она идет у нас уже по умолчанию. В стандарте стоит ковш общего назначения. 1,1 метра кубических для различных общестроительных. А вот работ. ковш, кстати, это тоже производство Индии или это у нас в России делают? А, нет, ковши, экскаватор мы завозим без ковшей, а уже дилеры самостоятельно оборудуют ковшами от различных локальных поставщиков. А с японской модели ковш подойдет? Да. Хороший вопрос. Спасибо, Константин. Посадочные размеры, они одинаковые. То есть можно взять ковш от японской машины, поставить его на индийскую, и он без проблем будет работать. Так, следующий момент, который добавился на этой машине, это дополнительный, видим, пластина усиления круг. Вот это пластина, да? да? То есть она у нас защищает так называемое поворотное соединение на поворотной платформе и тоже добавляет жесткости, всей ну, она перераспределяет нагрузку. То есть в той модели получается Просто тумба было... была приварена да, сразу да, к этому плоскости. Сразу. Вот здесь ширина гусениц, сколько, 500-600 миллиметров? Здесь 600 миллиметровые 600. гусеницы, и именно поэтому, да, у нас ходовая не находится в габарите. За пределами камеры можете наблюдать звуки другой даже техники. Мы находимся да, на площадке, тут у нас рабочие, так сказать, моменты. Максимальная широкая гусеница, которая доступна для этой модели? А, у нас в списке опций есть 800-миллиметровые траки. Бывает такое применение, где нужно уменьшить давление на грунт, увеличить площадь опорную. да, И мы вполне можем поставить на какое-то болотистое место. Да, Супер! Да-да-да, но реальные условия. Кроссовки! Реально не бывает. Но это еще не реальность, вот да? когда по колено провалишься. Это если бы да. резиновые сапоги. Да. Собственно, это отсек уже, наверное, таки знакомый с предыдущего обзора, где находятся у нас насосы. Здесь установлены три насоса. Один пилотный, шестеренчатый, для создания давления И два основных аксиально-поршневых, которые соосно установлены. По 211 литров в минуту каждый. А шестеренчатый он на где используется? На что? Шестеренчатый он необходим для создания давления вот минимально на джойстиках. И а, потом... на джойстик, то есть управляющее давление? Да, да, да. То есть шестеренчатый именно для управляющего давления, но, соответственно, дальше угу. везде аксиально плунжерное давление. Да, аксиально плунжерное. А... И все фильтра, как видите, да, находятся тоже здесь. Беспрепятственно к ним можно подойти, обслужить, посмотреть на расстоянии вытянутой руки. Все удобно расположено. Здесь, собственно, у нас находится топливный бак, гидравлический бак. Да. Все рядышком, все удобно. Здесь у нас находится противовес, тоже уже знакомый. Вес его 3,950 килограмм. Ходовая, да, самая ее нижняя часть также усилена дополнительным люком Для того, чтобы все поворотные соединения, опять же, не повреждались у нас Аналогично с японской моделью Здесь у нас находится система охлаждения радиаторов Здесь у нас находится воздушный фильтр грубой и тонкой очистки То есть его достаем, очищаем Здесь у нас вертикальное расположение радиаторов, радиатор кондиционера, интеркулера. Масса, да, да, выключатель массы справа, все очень удобно. Это Здесь у нас АКБшки, аккумуляторная батарея. Вот Сверху находится предочиститель, самый обычный, rain кап. Центробежный там? Да, да, центробежный. Все, в принципе, как, наверное, и у всех реализовано. Но обратите внимание, что, опять же, все удобно, да, не захламлено и легко можно подобраться к любому узлу. Так, закрываем. Ольга, а вот, вот эти механизмы, что производство? А, гидромоторы а, и редукторы остались такие же, как и на японской модели. То есть, это Каяба, это Наптеска, Такие производители очень известные. Это да? Япония? Да, это Япония. Mm -hmm. Ну что, теперь в кабину отправимся. Да, давай, давай посмотрим. Константин, про. про технику, про предприятие, про людей. Кабина как отличается от той модели? А, кабина по размерам, она не отличается. То есть, она абсолютно такая же у нас. А, а сам поставщик у нас, именно металлическая конструкция, она у нас в Индии берется, каркас. А что касается монитора, да, всех органов управления, джойстики, рычаги, это один в один взято от японской модели. То есть сам каркас металлоконструкция Индия, а все наполнение это а, японское. Имеется в виду про органы Управление. Сколько удалось в процентном соотношении сэкономить по сравнению с японской моделью? Если я не ошибаюсь, это около 10%, но это цена, этот диапазон может варьироваться в зависимости от комплектации. Понятно, да, что если чем больше опций, то вот этот разбег по цене может отличаться. Три режима управления все тем же регулятором. Это автоматический, хэви. И SP, Speed Priority. То есть э, все аналогично, как было и на японской модели. Цветной русифицированный монитор, который позволяет считывать всю основную информацию о расходе топлива, о наработке машины, о состоянии масел и различных других технических жидкостей. То есть все можно... Джойстики у нас, подлокотники регулируются по высоте. Дальше у нас есть... Здесь сиденье же на пневмоподвеске, по-моему, да, да? сиденье на пневмоподвеске. Можно его отодвигать, подвигать, в зависимости от того. А, вон как интересно. То есть не, не только, не только не сиденье не... регулируется, да. но и пульт управления весь как бы. Да, все можно сдвигать. Видите, все вместе можно по отдельности угу. передвигать. В стандарте у нас идет кондиционер. Здесь у нас идет радио. Большое количество различных воздуховодов в кабине, спереди, сзади, которые обеспечивают микроклимат оператора. Брус безопасности блокирует и активирует гидравлику у нас. Все в этом же месте. Ольга, Работа. а вот я не знаю, как режим правильно называется, но сама функциональность такая. Вот, допустим, оператор работает, угу. и ковш упирается, ну, то есть, извинился, порода стала грубее, угу. тяжелее автоматически есть, как бы добавляет мощности экскаватор? Да, хороший вопрос. Есть на экскаваторах кейс абсолютно на всех моделях режим Power Boost. То есть, когда э, оператор, предположим, подъехал, да, хочет что-то тяжелое, там, камень какой-то оторвать, да, либо что-то поднять, и машина понимает, что мощности того режима ей недостаточно, она кратковременно добавит э, мощность на 8 секунд, увеличит для того, чтобы выполнить вот это. Power вот... Boost называется? Power boost, да. То есть, есть получается Да, режим. есть по умолчанию. И... Э, на машинах у других производителей это может быть реализовано кнопкой, когда оператору нужно именно понять да, и нажать да, эту да. кнопку. У нас это происходит автоматически на любом режиме. Здесь у нас, собственно, металлический люк. Пока на данной модели реализован так, возможно, в будущем мы сделаем его абсолютно идентичным с японской моделью. А на японской он чем отличался? Я не помню. На просто. японской там у нас сдвижная, а, сдвижная. соответственно, здесь пластиковая прозрачная <свят> э, крыша, да, и мы можем не открывая контролировать. Здесь, к сожалению, пока металл. С одной стороны надежно, потому что <свят> ничего не упадет, да, но с другой стороны не всегда может быть удобно. Управление рабочим оборудованием у нас все осуществляется с джойстиком. Это стрела. Рукает и ковш. Только не поворачивай. Нет, я не буду поворачивать. Слушай, я сейчас, подожди секунду, хочу сказать, я не, я не понял, что он заведен на был. Да? То есть я не ощущал реально, то есть я не, не, не чувствую, что работает да. двигатель, да, то есть Фокус. Настолько тихо все было, получается двигатель-то работал. Да. Все это время. И вот мы сейчас можем даже продемонстрировать, то что угу. мы ничего не делали ключом. Угу. Вот под, поднимаем, у нас соответственно рукоять. Сейчас мы делаем движение ковшом, закрываем ковш. Сейчас отпускаем. Но почему так тихо? Потому что у нас, в принципе, включены холостые обороты. Если мы изменим рабочий режим, да, мы видим, вот перевернули у нас регулятор и слышим, что слышим, машина да, стала да, реагировать по-другому. его опустим Вот. обратите внимание обзорность вперед до да, сбоку довольно таки большая площадь остекления узкие а, стойки то есть мы можем вполне себе удобно отслеживать рабочую зону рабочую площадку а про ваш фирменный насос то не да. сказали 25 литров в минуту где-то на рабочей площадке Приехала бочка, цистерна с топливом Заправились И работаем полноценно Это вот смазка получается с одного Это места, смазка, да? да Рабочего оборудования у нас Рукой, и ковш Все с одной гребенки Для того, чтобы подойти и прошприцевать Все с одного места угу, С одного места, места. Да. Что, этот, Фиатовский двигатель покажем? Я... Или как такового сейчас бренда Fiat нет, он именно FTP называется. FPT. FPT. Да, называется. То есть Fiat нету уже названия. Но он называется Fiat, Power Train Technologies. Это а, ну, сокращенно. Вот, э, такой формулировкой это FPT-шность силовые установки. Помогу, но... а вот здесь как раз-таки, да? Не, ну кстати легко там получается. Здесь упор сработает да, сейчас. И... И там, видимо, есть какой-то этот механизм, который помогает, Откидывает. да? Двигатель F5, 6-цилиндровый, 6,7 а, литров объем и 159 лошадиных сил. И причем часто задаваемый вопрос у нас и на видео, и а, прямой эфир, когда мы делали, а двигатель индийский, экскаватор индийский, вот как раз-таки табличка, где написано Made in Italy, то есть он идет у нас из а, Италии. Италия. А так, Common Rail, электронно-регулируемая топливная система. Вот. И, в принципе, достаточно показывает очень экономичные показатели. Как уже сказала ранее, 15 машин у нас в Россию клиентов на сегодняшний день. В понедельник были у клиента, который работает на землеройных работах, роет котлованы для строительства. Вот там расход топлива где-то 15 литров в час, но нужно понимать, что там машина работает на максимуме, загружает ковш, наверное, 120%. Несколько недель назад были у другого клиента, где экскаватор выполняет очень специфичные работы, трамбует мусор, что не характерно для экскаватора. Трамбует мусор с ковшом 1,4 и там расход топлива можете себе представить 6,5 литров в час. То есть суперэкономичный. Почти в три раза. Да? да. Поэтому все зависит от работ, когда нам часто задают вопрос, а какой же расход топлива, мы не можем на это однозначно ответить, потому что видите, какой большой разбег в зависимости от применения. Здесь у нас собственно редуктор мотора, а вот там, где очень много разных проводков, это у нас гидрораспределитель. Самая такая точная, прецизионная часть в любом гусеничном экскаваторе. И уже в зависимости от того, какую функцию выполняет у нас экскаватор, либо работает ковшом, либо одновременно и ковшом, и рукоятью, и стрелой, либо это поворот платформы или движение ходовой, Гидрораспределителя у нас двигается золотник, и уже поток от одного либо двух насосов идет на ту или иную функцию. Не работал нет на кейсе я опыта у меня работы не было в основном только там ну в другие брендовые модели с кейсом ну, у меня первое знакомство именно тоже вот, может быть вот этот опыт он первый он самый драгоценный вот ты да. сегодня поработал кстати показал мастерство вообще задвинул работ шикарно да -да -да. вообще вот вот что бы ты выделял что ты почувствовал сегодня так ну почувствовал опять же если брать из кабины да есть определенные плюшки в нем, ну, да, фишечки может быть откроем тогда, да, пока покажешь сразу, так, у меня как у человека с больной спины, это егошнее сиденье. оно максимально комфортное сугубо лично для меня, да, но я и думаю в целом для экскаваточки оценят то есть это подпоясничная идет у него рамка можно его выдвигать то есть здесь, упором, пл... да, да, то да, да, да, да вот удобная спинка откидная ну нормальная, удобно. Соответственно под вот эти я когда сажусь с него, да, мне, мне лучше чем на моем, мне гораздо комфортнее, я на нем сижу, у него широкая спинка, широкая платформа, он работает во множественных плоскостях, можно подвинуть как сиденье, вот это немаловажный фактор, потому что у кого-то руки короткие, у кого-то длинные. Соответственно, для меня это очень большое. То есть сиденье относительно орган управления регулируется, да? да? Да. И еще сами, я так понимаю, вот эти вот штуки, где джойстики, они тоже регулируются. Да то есть тоже, Наклон у них регулируется. Да, тоже немалые факторы этого того, что угол наклона. Это опять же определенная какая-то плюшка. Она есть не у всех, но она здесь присутствует. Она мне прям зашла. То есть я этим я доволен. Вот. Ну, соответственно, он идет на пневмом подушке. То есть можно как и отпустить, там, не заморачиваться, крутить вот этот набалдажник, это достаточно геморройно, а вот именно пневмо достаточно удобно. Ну, соответственно, кондиционер, печка, все это работает, все это я проверял достаточно хорошо. Вот, и все на своих местах, какая-то здесь вот полочка есть для разнообразных кайфушек, что-то положить для себя. Там немаловажный фактор, это для термоса, у многих он распределен где-то сзади, где-то сбоку, вот здесь тоже как есть под один термос, бренд да да по термос по термокружку то есть взял попил не надо никуда разворачиваться головой крутить то есть взял спокойно взял все сделал вот ну соответственно подлокотники они там тоже в своих плоскостях играют это тоже немаловажный Но фактор это важно когда целый день сидишь да, да целый день работаем же, как, работаешь. работаем же как и по 12 по 13 бывают и люди и сутками работают на них то есть ну устаешь также рычаги управления в простонародье это джойстики тоже немалые факторы для меня они удобно хват брутальный хват то есть я люблю тогда когда максимально вцепился в джойстике да и соответственно выполняешь есть тонкие есть узкие есть как огромные там как у вертолетов там у космических шатлов. но ну, здесь тоже удобно удобное управление вот но ну, обзорность как у многих брендовых там техник то есть ну все как все как есть все но, как... а вот по управлению как по управлению, ну вполне мягкая, мягкие джойстики, мягко. Ну для меня да, я э, неоднократно за многими операторами слышал то, что кому-то тяжело там, что гантели качают а они нет. Для меня вполне это удобно, как бы несмотря на то, что я маленький, но достаточно это ну, плотный комплектация мне удобно, то есть он по он повороту мягкий. как по повороту тоже все нормально, то есть никаких сильных э, рывков именно в управлении... Ну, почувствовал небольшую раскачку. Раскачка есть. есть. В любом случае, я думаю, что... Да, она есть. Да? да, она есть у всех. Сергей, Это... откуда приехал-то? Из Владимира, город Владимир. У вас есть регион. Во Владимире есть дилер кейс. Так, насчет вот кейсов, кстати, я не знаю. Не, сейчас, знаешь, да? не могу точно сказать. Ну, в общем, у кого есть э, дилер-кейс и кто интересуется этой техникой, может э, заказать бесплатно к себе технику эту в тест-драйв, то есть поэксплуатировать ее, ну и собственно собственноручно накопить этот какой-то опыт, э, то есть не со стороны эти отзывы услышать, а самим почувствовать. заваливаем? Да. Можем здесь, да. И выгружаем. Слушай, а вот сейчас в автоматическом режиме, то есть обороты упали, да, получается? Автоматически нагрузки нету. Да, и... да. Ну то есть машина попад... понимает, да, что она угу. выполняет, и в этот момент поток от насоса в зависимости того, стрела, рукоть ковш, когда и стрела, и ковши рукой, поток добавляется. Мы слышим это по звуку, по оборотам, угу. да, двигатель. То есть это и гидравлика, и двигателя они срабатывают. Ну что, вываливаем? Вываливаем да да да дам Все, пусть убирают. Слушай, а вот они отряхают вот так вот, да? Просто Отряхивают. движение туда-сюда? Да. А вот. Конечно, нужно делать это более плавно для того, чтобы не создавались эти ударные. Гидроударов. Да. Чтобы не было. То есть это неправильно немножко, нежелательно это делать. Это делать можно, но плавнее, не без особых рыбков. Угу. И, наверное, это целесообразно делать, когда работа, опять же, в дождливую погоду, да, когда у нас налипает материал. Если солнышко, песок, то в этом даже нет необходимости. Угу. Так, ну что? Сейчас. Я хотел просто своими мыслями поделиться. Да. Я, я готов работать. Мне так понравилось. Да, ну все. Интуитивно понятно, кстати, достаточно быстро. И мне кажется, если бы поработали смену, то к вечеру бы был профессионал нет, высокого нет, ну, уровня. Нет, я думаю, чтобы стать профессионалом, ну, более-менее надо работать, наверное, не меньше года. Угу. Но, конечно, то есть уже через смену, наверняка, уже какие-то навыки да, появляются. Да. Спасибо, что позвали меня. Вот. Спасибо, что приехали вот. и снимаете с нами уже какой обзор второй. Второй. Второй про экскаватор второй. второй. Да. и надеемся, что не последний. Очень надеюсь. Ладно. Да. Традиционно обратимся к зрителям. Пишите какие-то вопросы, комментарии, пишите отзывы. Помните, что эти обзоры смотрят потенциальные потребители техники, и кто-то, может быть, уже эксплуатирует подобную технику. Вы можете свои писать советы и люди ну, примут правильное решение, когда будут покупать. Да, спасибо большое за внимание, за просмотры, за ваши комментарии. И очень ждем ваши вопросы. С радостью на них ответим. Кстати, очень важный момент. Индийский экскаватор участвует в демо-программе. О специальных ее условиях вы можете уточнить у нашей дилерской сети. Обращайтесь. Взять машину в тест-драйв, попробовать. Тест посмотреть, как она в работе и, в случае необходимости, купить ее.